Здравствуйте! Расскажу несколько слов про систему управления подбородком. Пульт управления подбородком, вот этот, он дублируется основным пультом с дисплеем, который установлен на подлокотнике. Сам пульт подбородка, он установлен на таком кронштейне, который имеет три шарнира, один шарнир сзади, это второй шарнир и третий шарнир для установки максимально комфортного угла наклона пульта то есть можно отрегулировать так так вот ну и соответственно по вылету можно отрегулировать ближе дальше вот таким вот образом а, работает пульт следующим образом а, слева у нас а, кнопка включения справа у нас кнопка переключения режимов и соответственно джойстик а, джойстик имеет а, такую специальную выемку для подбородка Работа происходит следующим образом. Для начала нам нужно включить коляску. Коляска запустилась. Когда у нас лампочка работает вот в таком режиме моргания, у нас значит, что пульт, сам джойстик, он находится в режиме кнопок. Сейчас после включения нужно сначала выбрать, в каком мы режиме будем ехать. В колесном или гусеничном. Я подбородком нажимаю вверх. Выбрался режим. Теперь, соответственно, здесь, управляя подбородком, я могу зайти в меню. То есть, вот меню кнопка справа, я джойстик нажимаю вправо, могу пройтись по меню, могу зайти в регулировку сиденья. Соответственно, управляя подбородком, я могу отклонить кресло, как мне удобно. Ну, то есть, все функции меню, они, соответственно, доступны с... Подбородка. То есть подбородок здесь у нас работает как, как кнопки. Чтобы переключить подбородок, собственно говоря, в режим передвижения, я должен переключить режим. Сними подбородок, пожалуйста. Вот я изменил режим, теперь у меня лампочка горит зеленая, перестала моргать. И сейчас у меня уже джойстик работает в режиме, собственно, джойстика, а не кнопок. То есть я могу теперь двигаться свободно. Например, чтобы мне изменить максимальную скорость передвижения, я должен переключить пульт в режим кнопок. Вот. И вот максимальную скорость, вот здесь была восьмая скорость, 8 км в час, я могу ее отрегулировать, Вот, например, на 5 км в час. Отрегулировал, перевел в режим джойстика и поехал. Вот так это происходит. А... Также, соответственно, у нас всегда активен основной пульт. То есть управлять можно как с этого пульта, так и с этого пульта. То есть они работают параллельно. Спасибо за внимание.